Разработанный на замену легендарному Ан-2 легкий многоцелевой самолет LMS-901 совершил свой первый полноценный полет. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Воздушное судно разработано компанией «Байкал Инжиниринг» в рамках контракта с Минпромторгом России. Компания опубликовала видео полета. Проект задуман как перспективный самолет местных воздушных линий и призван заменить в эксплуатации самолеты Ан-2. В Байкале учтены существующие наработки, а также пожелания регионов и эксплуатантов, этот проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях, решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, прежде всего на Дальнем Востоке, указал Мантуров. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбург в городе Арамиль Свердловской области. Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. В рамках полетного задания летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Как заявил летчик, в ходе полетного задания системы воздушного судна работали в штатном режиме. Главный конструктор Вадим Демин уточнил, что для своего сегмента у Байкала приличная крейсерская скорость — до 300 км в час. Максимальная дальность самолета способна достигать 3000 км а с полезной нагрузкой 2 тонны – 1,5 тысячи километров. Самолет ЛМС-901 «Байкал» способен решать широкий круг задач, в том числе в условиях слабо развитой аэродромной инфраструктуры. При этом функционал судна не ограничивается пассажирскими перевозками. «Байкал» сможет осуществлять перевозку грузов, выполнять полеты в интересах санитарной авиации, а также проводить патрулирование и мониторинг. Кроме того, самолет найдет применение и в авиалюсахране, в выполнении авиационных сельхозработ. В начале прошлого года Денис Мантуров сообщал, что первый полет Байкал совершит до конца 2021 года. Завершение его сертификации планируется в конце 2022, начале 2023, а начало коммерческих поставок с 2023 года. Позднее первый полет самолета перенесли на начало 2022 года. До 2030 года государство планирует заказать не менее 300 самолетов Байкал, — говорил РБК гендиректор УЗГа Вадим Бадеха в конце июля. По словам директора по продажам и маркетингу УЗГа Олега Богомолова, цена Байкала в девятиместной базовой версии, без автопилота, с возможностью летать только по правилам визуальных полетов